Казанско-федеральном прошло заседание Оргкомитета по подготовке к проведению IOI-2016. Напомним, что с 12 по 19 августа впервые за 20 лет в России пройдет 28-я международная Олимпиада по информатике среди школьников. Олимпиада проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира. Около 85 стран примет участие в этом соревновании молодых талантов. По словам организаторов, проведение международной олимпиады в России связаны с развитием в стране IT-технологий, а в частности в Республике Татарстан. Нам нужно тоже показать товар лицом, с тем, чтобы народ увидел, что и Россия тоже не лыком шита, что у нас тоже много чего хорошего есть. И вот э, та Олимпиада, которая будет проводиться, она должна э, продемонстрировать вот эти успехи. Уже началась активная подготовка к проведению масштабного мероприятия. На заседании комитета обсуждали способы создания качественных условий предстоящего события. организационного информационного обеспечения Олимпиады на сегодняшний день проведены следующие мероприятия. Утверждено место проживания участников Олимпиады. Это студенческий кампус Казанского университета, деревни университета, одобрен официальный сайт Олимпиады. Значит, ведется сопровождение этого сайта, обновление содержания его раздела. Утвержден логотип Олимпиады. Отметим, что указание уже есть опыт проведения подобных мероприятий. Совсем недавно здесь прошла Всероссийская Олимпиада школьников по информатике. На данный момент проанализированы все сильные и слабые стороны организации, устранены все неточности. Теперь международная Олимпиада должна пройти на высшем уровне. Анастасия Иванова, Дела Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.